Мы находимся на объекте Хостел Щековицкая 3039 Вот нам доставили оборудование Это вентиляционные установки Комфовен 900CF Имеется в ввиду подпотолочные Внутренности Что мы видим? Это центробежный вентилятор EBM ПАВ Противоточный Точнее прекрасноточный рекуператор алюминиевый Еще один вентилятор Это уже приточный И После догрева, конечно, колодичек. Две установки абсолютно аналогичны, только первая это правого исполнения, вторая это левого исполнение.